Поскольку большую часть ракеты занимают баки с топливом, то по мере его выгорания баки становятся ненужным балластом, увеличивая общую массу ракеты. Для сообщения им ускорения нужно расходовать топливо дополнительно. Для уменьшения массы ракеты и увеличения скорости ее движения, ракеты делают многоступенчатыми. После выработки топлива в ступени она отбрасывается. Вес оставшейся части ракеты уменьшается и при сжигании оставшегося топлива ей может быть сообщена большая скорость. Следовательно, полет продолжает оставшаяся часть ракеты.